приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и сегодня у нас рубрика гороскоп на неделю и мы с вами рассмотрим астрологические события недели с 27 июня по 3 июля конечно же мы как всегда будем анализировать аспекты этой недели и другие события связанные с разворотом планет и это все будет с рекомендациями как наилучшим образом использовать этот период. Итак, небольшой такой спойлер, что неделя будет очень-очень эмоциональной, поэтому, пожалуй, сохранять объективность это будет наиболее трудной задачей, но в целом это будет необходимо, держать свои эмоции под контролем. Самыми продуктивными. Днями недели являются понедельник и вторник. Это очень хорошее время для коммуникации, для того, чтобы обсуждать важные дела. Но, знаете, это не обсуждение ради того, чтобы побеседовать, а это именно обсуждение с целью довести начатое до результата. Поэтому крайне эффективным это время будет для тех людей, кто занят э, теми делами, которые были начаты ранее, и имеет перед собой такую цель, такую задачу довести до логического завершения то, что было начато ранее. В целом, это период, когда нужно проявлять ответственность э, в словах, поступках, когда нужно э, максимально э, вот, действовать э, взвешенно. Это период, когда нужно другим показывать, что вот я нацелен на серьезный результат. Причем это касается как деловых, так и личных отношений. Поэтому старайтесь по максимуму все важные вопросы на работе решить, сдать старые отчеты, добить те проекты, которыми вы уже длительное время занимались. Помимо этого, на... В предстоящей неделе действует та благоприятная тенденция, которая у нас была на текущей неделе. Это благоприятные аспекты от Меркурия, и это дает возможность совершать удачные сделки, делать выгодные покупки, договариваться на тех условиях, которые будут максимально устраивать. Поэтому, конечно же, нужно воспользоваться продолжением такой прекрасной тенденции. Во вторник Нептун разворачивается в ретроградное движение аж по 3 декабря. И на протяжении всей недели он будет в стационарном положении. Его скорость будет минимальной. Это будет делать нас гиперчувствительными, обидчивыми, ранимыми. Причем это может быть как положительном смысле, да, делая определенных людей более мягкими, чуткими, восприимчивыми, так и в отрицательными. В отрицательном смысле, когда человек может плохо спать, могут сниться сны неспокойные, когда может появляться тревожность, на душе нет никакого спокойствия. Такова особенность периода стационарного Нептуна. Вы можете, кстати, отследить, как это время влияет именно на вас. Или в плюс это работает, или в минус, поскольку универсальных э, рекомендаций на этот период нет. Все очень индивидуально, поэтому наблюдайте. Важно в этот период, конечно же, не выяснять отношения, так как однозначно это приведет к путанице, к тому, что сложно достичь взаимопонимания. Следует соблюдать осторожность, если речь идет о приеме лекарственных препаратов. Стационарный Нептун это тот период, когда, во-первых, стоит абсолютно исключить любые вот эксперименты, связанные с лекарствами, не принимать эти лекарства, которые вы не принимали ранее, то есть не Начинайте лечение, а также не назначайте лечение себе самостоятельно. Это может быть опасно для жизни. Также будьте внимательны вот в плане пищи, особенно морепродуктов, а также тех продуктов, на которые у вас когда-либо была аллергия. В этот период аллергические реакции могут обостряться. и Это касается в принципе не только еды. Так что если у вас имеется такая предрасположенность, то будьте аккуратнее целую неделю следующий момент связан с водоемами будьте аккуратнее если планируете в этот период поездку на море либо активный отдых на природе вблизи водоемов не стоит сочетать этот вид отдыха с спиртными напитками так как это очень плохое сочетание для стационарного Нептуна. Если вы человек опытный, знающий, если вы любите плавать, умеете хорошо плавать, то этот период не представляет для вас опасности. Наоборот, вы можете иметь даже больше интереса, желания побыть возле водоема. Но если же у вас есть слабые места, вот связанные с водой и появляется огромная тяга к воде в этот период, то соблюдайте осторожность, будьте аккуратнее, не оставайтесь одни, старайтесь подстраховываться, так как период стационарного Нептуна часто делает людей беспечными и невнимательными. Имейте это в виду. Но в целом не только Нептун в своем стационарном положении будет давать нам вот такое ощущение эмоциональности, ранимости и эм, душевного беспокойства. Будет еще одно событие, которое произойдет в среду, это новолуние в знаке Рак. Новолуние произойдет в восьмом градусе знака Рак, оно будет в соединении с Лилит и к тому же будет делать квадратуру к Юпитеру. Это очень важное событие, оно тоже указывает на обостренность, восприимчивость реакций. В целом, так как новолуние у нас в раке в соединении с лилит, мы можем все воспринимать в искаженной форме. Мы можем придавать мелочам чересчур большое внимание, мы можем проявлять... Субъективность и обидчивость по отношению к нашим родственникам. В то же время на протяжении лунного месяца мы можем быть вот прям озадачены темой э, быта, домашними делами, семейными делами, ремонтом, переездом, э, вопросами, связанными с родителями. Это желание создать максимально комфортные, благоприятные условия для тех э, кого вы считаете своими близкими людьми. В то же время, если вас что-то беспокоит, тревожит по поводу кого-то из членов вашей семьи, то вы можете ощущать, что эти эмоции усиливаются, и это подталкивает вас к тому, чтобы решать этот вопрос, выходить на диалог, либо искать нужную информацию. Но в целом, конечно, важно оценивать все объективно, максимально, насколько вы можете э, данной ситуации помочь, и насколько это действительно вас касается или это вас не касается, чтобы не было лишних переживаний и э, лишнего беспокойства. Помним, что вблизи данного новолуния все становятся более ранимыми, многие могут ощущать себя недолюбленными, недохваленными, Будто бы их усилия и старания не, оцени... не оцениваются должным образом. И вы знаете, что особенно это новолуние будет затрагивать детей. Особенно дошкольного возраста. Но и школьников тоже. Поэтому старайтесь хвалить ваших детей. Старайтесь, скажем так, с пониманием относиться к их перепадам настроения. Поскольку капризы, ревность... И нестабильные настроения будут характерны для этого периода. Хорошей идеей будет вообще провести период вблизи новолуния в тесном кругу вашей семьи, так как соединение лилии со светилами может давать упадок сил из-за того, что часть энергии уходит на беспокойство, на какую-то теневую сторону да, ваших дел, когда вы переживаете, можете ощущать упадок сил, сонливость, поэтому быть рядом с близкими, позволять себе больше отдыхать, будет хорошей идеей. Кстати, по данному новолунию многие взрослые даже могут ощутить себя в определенной степени детьми, когда будто бы нет возможности влиять на какие-то события, и появляется тоже тревожность по этому поводу И в целом могут на поверхность выходить детские обиды и травмы Могут давать о себе знать эмоции, которые вы ранее не прожили в моменте И, скажем так, накапливали в себе их И они как снежный ком будут давать о себе знать в этот период Поэтому используйте аффирмации, медитации, то, что помогает вам найти внутреннее равновесие, баланс и восстановить жизненные силы. Но на самом деле новолуние в раке это в целом очень позитивное событие, поскольку оно дает возможность с верой смотреть в будущее и, знаете, оно дает такой настрой, что все идет к лучшему. И вот Свет, он очень близко, улучшения, они очень близко. Осталось еще чуть-чуть вот потрудиться, обязательно будет тот результат, о котором мечтаешь. И затем после новолуния включается два очень противоречивых аспекта. Один аспект говорит о том, что нужно замахнуться и получится все обязательно, даже лучше, чем предполагаешь. А другой аспект будто бы предупреждает, что э, нужно соблюдать умеренность во всем. И очень легко переоценить свои силы и допустить из-за этого ошибку. Э, сейчас мы разберем эти аспекты да, э, более подробно. Но хочу сказать, что э, после новолуния до конца недели будет очень важно соблюдать баланс и равновесие во всем итак первый аспект это квадратура солнца и юпитера он этот аспект усиливает желание преуспеть желание достижений появляется но может не хватать осмотрительности может не хватать рационального зерна насколько у вас есть возможность да, добиться поставленных результатов. А, вообще вот характерная особенность этого аспекта это брать на себя больше, чем вы можете осилить. Поэтому если в этот период вам нужно какие-то новые задачи на себя взять, то подумайте хорошенько, или это действительно по силам, или это будет реально выполнить в срок, или это а, не заставить других иметь ложные надежды, да? что они на вас понадеются, а вы не сделаете то, что обещали. И второй аспект, он благоприятный, это секстиль между Венерой и Юпитером. Вот это уже аспект конструктивный, он дает возможность договариваться на выгодных условиях, он дает возможность строить очень хорошие отношения, как делового, так и личного характера. Это период, когда можно заручиться поддержкой влиятельных лиц, когда удача ожидает в сфере образования, когда могут быть хорошие покупки. Это период в целом и с подарками может быть связан, то есть у вас может быть желание кого-то порадовать, либо вы получите презент. Это период, когда есть возможность укреплять отношения. И еще больше налаживать связи, которые э, у вас являются рабочими на данный момент. С пятницы по воскресенье хорошее время для того, чтобы трудиться над задачей, которую вы считаете очень сложной, задачи, которые требуют большого выброса энергии. Дело в том, что период это будет непростой э, за счет того, что нужно будет... Э, справляться со своими эмоциями и импульсивностью. В это время может проявляться гневливость, раздражительность, деструктивные проявления, когда хочется все бросить, все разрушить, когда что-то может очень сильно раздражать. И важно не разбрасывать энергию на окружающих, да? не выливать этот при энергии в отношении в ссоры старайтесь это все-таки направлять на определенные действия на то чтобы работать и получать результат в целом этот аспект также говорит о том что нужно соблюдать осторожность при занятиях спортом а также соблюдать умеренность в физических нагрузках поскольку может вот теряться вот это ощущение, когда уже хватит, когда уже достаточно, поэтому соблюдайте в этом плане осторожность. Есть даже и определенный риск получить травмы, но, конечно, для этого нужны еще дополнительные влияния на вашу натальную карту. Если их нет вы конечно же это не прочувствуете ну что ж, давайте подытожим главные рекомендации на эту неделю да вот какими они будут первое это конечно держать эмоции под контролем ни в коем случае не позволять им руководить вашими планами намерениями не совершать опрометчивые поступки о которых вы пожалеете также в этот период нужно стараться избегать потерь, как финансовых, так и другого рода потерь, что тоже говорит о том, что нужно стараться быть предусмотрительным и не делать ничего в спешке и в порыве эмоций. Если в, конце, если в начале марта 2022 -го года у вас были какие-то важные дела, начинания либо были допущены ошибки в этот период которые запомнились то на этой неделе у вас будет возможность либо эту ошибку исправить либо получить результат по начатым в марте делам как видите неделя все равно дает нам возможности для роста развития даже вот выходные обещают быть очень активными, то есть они не подходят для э, пассивного отдыха. Так что старайтесь использовать энергии этой недели себе во благо. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.